Казанские власти планируют демонтировать первый железобетонный мост через Казанку. Горбатый мост построили в 1930 году. Он соединял Ягодную и Адмиралтейскую Слободу. Сейчас этот мост находится в аварийном состоянии. Особенность, что он всегда давал некую проблему, да и сегодня он тоже является аварийным, то, что после послевоенное время были проблемы с материалами. Возможно, бетон был не такой прочный а металла недостаточное количество было заложено. Из-за этого он как бы вот такой вот... Более 11 лет назад Горбатый мост закрыли для движения пешеходов, а восстановить объект было невозможно. При этом мост обладает охранным статусом исторически ценного градоформирующегося объекта, и разрушить его нельзя ни в коем случае. Сам по себе он, конечно, уникален для Казани. За такой большой крупный арочный пролет таких мостов в Казани больше нет. Есть у нас еще один Горбатый мост дореволюционный на Булаке, Лебедевский мост. Вот. Но такого моста с, с, с такой конструкцией больше в Казани нет. Отметим, что после демонтажа исполком Казани планируют воссоздать объект в первоначальном облике. Для этого будут использоваться материалы, аналогичные подлинным. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.